В этом видео поговорим о вариантах маскировки партнерских ссылок, сравним эти варианты, определимся, какую лучше использовать, разберемся, почему не стоит работать с бесплатными сокращателями и для чего вообще нужно маскировать ссылки. Если вы работаете с открытыми ссылками в том виде, как их дают проекты, партнерские программы или сокращенными через бесплатные сервисы, значит вы гарантированно теряете клиентов, партнеров и, соответственно, деньги. Для тех, кто не знает, для чего нужно маскировать ссылки, коротко поясню. Во-первых, у партнерских ссылок открыта реферальная часть, по которой система понимает, что этого человека пригласили вы, и что именно вам нужно сделать партнерскую выплату. Также ссылки могут содержать разные параметры, из-за чего они получаются достаточно длинными. Причем вот это не самый длинный пример. И когда вы используете такие ссылки в открытом виде, человек по разным причинам может скопировать основной адрес и перейти на сайт напрямую. При этом ваше приглашение не засчитывается и вы не получаете вознаграждение. Соответственно, если партнерская программа или маркетинг-план состоит из нескольких уровней, значит вы теряете деньги еще и со всей структуры, которая приходит за этим человеком. А это уже могут быть серьезные деньги. Если же вы правильно маскируете ссылку, человек все равно в итоге перейдет по вашей реферальной ссылке и зафиксируется уже как ваш приглашенный. Во-вторых, довольно часто партнерские ссылки блокируются социальными сетями из-за того, что некоторые партнеры работают спамом, то есть рассылают рекламные сообщения всем подряд. И когда несколько человек пожалуются на такое сообщение, социальная сеть начинает блокировать не только ссылку того, кто спамил, а вообще всего проекта или партнерской программы. Например, ВКонтакте показывает. Вот такое предупреждение, остальные соцсети примерно так же. То есть из-за действий других людей, ваша реферальная ссылка тоже блокируется, вся предыдущая реклама становится бесполезной, нерабочей, и вам ничего не остается, как менять все ссылки, где вспомните и вообще где это возможно. Потому что через некоторое время пост в социальных сетях уже нельзя отредактировать, придется его удалять вместе с лайками, комментариями и репостами. При правильной маскировке ссылки она у вас остается работоспособной, даже если соцсеть начинает блокировать ссылку всего проекта. Также довольно часто в самих партнерках нет подробной статистики переходов, вы не знаете откуда пришли люди, где реклама была эффективна, а где больше ее не стоит давать. Если вдруг меняется адрес, формат ссылки или, например, проект прекратил работу, тоже ссылки везде перестают работать, вы никак не можете на них быстро повлиять. А при грамотной маскировке все ссылки, которые вы уже разместили по интернету, пусть даже несколько лет назад, можно вновь сделать работоспособными. Есть еще несколько причин, но даже вот этих вполне достаточно, чтобы уже начать правильно и грамотно работать с партнерскими ссылками. Теперь появляется вопрос, где и как это делать. На первый взгляд, казалось бы, здесь все просто. Выбираешь любой бесплатный сервис. Сокращение ссылок, вот в этой табличке показаны самые популярные, регистрируешься, вставляешь свою реферальную ссылку, и сервис выдает сокращенную ссылку вот в таком виде. При этом у всех одинаковый короткий домен, то есть основная часть, отличие только в наборе символов в конце. Некоторые сервисы могут давать возможность вставить в конец ссылки свое название, если оно еще никем не занято. И вроде как все хорошо, у ссылки не видно в реферальной части, она уже не такая громоздкая, бери работай Однако у таких сервисов тоже есть несколько больших минусов. Во-первых, они точно также могут блокироваться социальными сетями, потому что ими пользуется большое количество человек, у всех одинаковый домен, различие только в окончании. Во-вторых, сервисы могут закрыться, несколько случаев уже было, тогда все ваши ссылки умирают вместе с сокращалкой и предыдущая работа оказывается напрасной. Например, не так давно я для теста сокращал ссылку вот на этом сервисе. Она работала, все нормально. А сейчас при переходе мы видим вот такую интересную анимацию. Если разобраться, то в переводе здесь написано, что ссылка проверяется, вернитесь позже. И как вы думаете, много ли человек сюда вернется? Хотя на самом деле сервис недоступен. Оказывается, они просто переехали на домен google.me. Но согласитесь, вам от этого легче не станет, потому что прежние ссылки не работают. В-третьих, какие-то сервисы блокируются в определенных странах, и люди просто не смогут перейти по ссылке. Затем, некоторые сервисы, прежде чем перенаправить по нужному адресу, показывает промежуточную страницу, либо с таймером, либо вообще сторонняя реклама может показываться. Зачем вам это нужно? Также, как правило, в таких сервисах все ссылки находятся в одной куче, то есть одним списком идут, и когда у вас становится много ссылок, очень сложно найти нужную. Следующий существенный минус в том, что многие не доверяют таким ссылкам, было исследование, которое показало, что как минимум 20% людей, кто видит ссылки, сокращенные через бесплатные сервисы, обходят их стороной, не понимая, что за ними скрывается. Даже на сайтах сокращалок они сами же пишут, что нередко такими сервисами пользуются злоумышленники, поэтому можно и на вирус наткнуться, и на что угодно. Это вот основные минусы таких сервисов. Что же делать? Здесь мы приходим к однозначному выводу, что нужно использовать ссылки в формате своего собственного домена, которым кроме вас никто не будет пользоваться, и никто кроме вас самих его не заспамит. Зарегистрировать домен несложно, доступно абсолютно всем. Например, в Zone.ru он стоит сейчас где-то 180 рублей на год. В принципе, некоторые из вот этих крупных сервисов сокращателей позволяют прикрепить к ним собственный домен, но это уже будет платно. Причем не так уж дешево. Например, сервис Bitly просит за это 29 долларов в месяц, если сразу за год оплачивать, или каждый месяц по 35 долларов. По текущему курсу доллара это где-то 2500 рублей в месяц. В последнее время появились даже бесплатные сервисы, которые позволяют привязать домен, но все равно у них остаются некоторые минусы, например, такие как все ссылки в кучу, промежуточные страницы, заморочки с подключением защищенного соединения и некоторые другие. К теме сервисов мы еще вернемся, обязательно досмотрите до конца. Сейчас поговорим об использовании своего домена вместе с хостингом. Хостинг – это место, где размещаются сайты. Стоимость действительно надежного хостинга, примерно 180 рублей в месяц, это для одного домена. То есть вы регистрируете домен, заказываете хостинг и на нем уже маскируете ссылки. Здесь тоже есть варианты. Первый – можно создавать специальные файлы, в которых прописан код, по какой ссылке нужно перенаправить посетителя. В итоге получаются ссылки в формате вашего домена и окончанием, которые вы сами придумали. Таким способом можно создавать нужное вам количество ссылок и в принципе все будет работать. Но при таком способе у вас не будет никакой статистики переходов, опять же все будет в кучу. Можно конечно по папкам сортировать, но тогда и ссылка будет длиннее, то есть она будет содержать в себе название папки. Второй вариант – это установка на хостинг специальных скриптов или плагинов, у которых есть вот этот функционал маскировки ссылок. Соответственно, вы ежемесячно оплачиваете хостинг и пользуетесь установленным на него плагином. Они бывают и платные, и бесплатные. На самом деле есть довольно хорошие бесплатные решения, и в целом это вот уже более приемлемый вариант. Какие минусы здесь? Дело в том, что плагины, как правило, устанавливаются на какую-то систему управления сайтом, чаще всего это WordPress. И, во-первых, вам нужно разобраться, как правильно установить саму систему управления на хостинг, как привязать домен, затем как установить плагин, как его правильно настроить. Плюс к этому, система управления сайтом требует периодических обновлений, после которых плагин может не совсем корректно работать. То есть этот вариант уже для более опытных и тех, кто не боится технических моментов. Но подавляющее большинство людей, наверное больше 95% тех, кто зарабатывает в интернете, просто не будут заморачиваться с техническими настройками, хотя мы убедились, что маскировать ссылки нужно всем, чтобы на ровном месте не терять деньги и зарабатывать больше за те же самые действия. И вот здесь мы возвращаемся к теме сервисов. Учитывая все основные минусы, мы разработали сервис SuperLink, к которому можно очень просто по инструкциям привязать свой домен и без всяких технических заморочек с установками, настройками, обновлениями и так далее можно действительно правильно работать со всеми ссылками, удобно сортировать их по категориям, которые вы сами же можете создавать и внутри категории создаете необходимое количество ссылок для разных своих проектов. Заполняется простая форма, цель это ссылка, которую нужно спрятать, описание для себя и придумывайте окончание ссылки. В результате получается вот такой блок и теперь везде в интернете, на визитках, на листовках вы используете именно рабочую ссылку в формате вашего домена. Где бы она ни находилась, кликнув по ней, человек все равно перейдет по ссылке, которую вы спрятали. Если вдруг сайт перестал работать или поменялся адрес ссылки, вы заходите в «Редактирование блока», меняете цель, то есть ссылку, которую вы спрятали. Если нужно, меняете название, сохраняете. И теперь эта же рабочая ссылка, которую вы уже в интернете или на визитках разместили, пусть даже несколько лет назад будет перенаправлять человека по новому адресу. Вам не придется ее везде менять, бегать, суетиться. Ваши ссылки остаются работоспособными. По поводу статистики. Для каждой ссылки сразу видно количество переходов, причем есть два значения. Первое – это уникальные переходы, то есть сколько человек нажало на ссылку, и общее количество переходов, потому что один человек может нажать на ссылку несколько раз. При нажатии на эту же кнопку открывается более подробная статистика именно для этой ссылки. Переходы за разные периоды. Затем источники переходов, то есть с каких сайтов они были сделаны. Функционал постепенно будет добавляться, но даже уже вот то, что есть, позволит вам анализировать эффективность рекламы, понимать откуда вообще приходят люди, где стоит размещать рекламу, а где нет. Это тоже очень важно знать. Плюс к этому сервис периодически отслеживает все ваши ссылки на работоспособность. Если сайт, куда ведет ссылка, недоступен, тогда появляется предупреждение, вы можете быстро отреагировать и заменить ссылку, например, на аналогичный проект или какие-то свои контакты. Вот это основные функции сервиса, которые необходимы каждому, кто использует партнерские или любые другие ссылки. В целом все просто, интуитивно понятно, постепенно функционал мы будем дорабатывать и добавлять еще другие полезные функции. Сайт сервиса будет в описании к этому видео. Обязательно ознакомьтесь с подробной видеопрезентацией. Также есть текстовая информация. Стоимость привязки к сервису двух доменов, на каждом из которых вы создаете нужное вам количество ссылок для разных проектов, всего-навсего 150 рублей в месяц. При этом за хостинг вам платить не нужно, достаточно зарегистрировать домен, напоминаю, что он стоит всего 180 рублей на год, и привязать его к сервису. Все пошаговые инструкции есть в личном кабинете, с этим справится даже новичок. Двух доменов большинству хватит, но если нужно, можно заказать еще. И плюс к этому, рекомендуя сервис, вы зарабатываете по пятиуровневой партнерской программе. На сайте и в видеопрезентации также есть подробная информация, посмотрите. В итоге, сравнивая все варианты маскировки ссылок, мы видим, что сервис Superlink – это наилучший вариант, который позволяет действительно правильно работать со всеми вашими ссылками, полностью их контролировать. Все это удобно, структурировано. И еще один очень важный момент. Иногда спрашивают, а что если сервис закроется? Всякое же бывает. И что тогда? Мои ссылки пропадают? В том-то и дело, что нет не пропадают, потому что при схеме работы через сервис Superlink вы привязываете собственный домен. И в случае чего вы можете привязать домен к другому сервису или использовать вариант с хостингом, продублировать туда те же самые ссылки, после чего они также продолжат работать. То есть у вас нет риска навсегда потерять ссылки, как это может быть при других способах. Поэтому здесь даже не о чем раздумывать, выгоды просто очевидны. 150 рублей в месяц это вообще копейки по сравнению с тем, сколько денег вы теряете, используя открытые ссылки. Более того, рекомендую сервис по своей партнерской ссылке, которая будет доступна после оплаты, вы можете еще и зарабатывать дополнительные неплохие деньги. Регистрируйтесь, пользуйтесь, если появляются вопросы, пишите, все контакты есть на сайте, обязательно во всем поможем. Желаем вам успехов!